Дорогие друзья, сегодня приехал в студию Тинткар, который находится в Одинцово. Автомобиль автомобиль вот такого класса. Это Mercedes GLB 2021 года. А я хотел у вас, у каждого поинтересоваться. Смотрите, клиент заказал пакет услуг таких, как тонирование автомобиля, пленка Люмар премиум класса, фары антигравийной пленкой полиулитановой, и полосу на капот. Вопрос в том, стоит ли делать полосу на капот или правильнее же все-таки защищать полностью весь капот по периметру от сколов. Пишите свои комментарии, не забывайте подписываться и ставить лайки. И вот такой вот Mercedes GLB 2021 года. Плюс он заказал пакет услуг под ручками.